Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бавруха, и я хочу вас предупредить, что у меня с голосом немножко случилась беда, поэтому не обращайте внимания особое на голос. Сегодня я хотел бы разобрать с вами рулетку с мифическим феником. Давайте посмотрим, что здесь за перчатки обычные вроде бы. Давайте быстренько пробежим, и я еще хотел бы с вами разобрать сезонку. Поэтому особо заострять на рулетке внимание не будем, так как сипишку у меня крутить ее тоже нет. Просто быстренько посмотрим. Ну вертолет такой себе, хорошенький. Так, это нас не интересует, это тоже не интересует. Давайте эмоцию посмотрим. Так, ну наподобие такой у меня эмоция есть, только квадрокоптер облетает просто персонаж и все. Ну а здесь он на нем просто поскакал. Поскакал, попрыгал, как говорится. Так, давайте посмотрим, это у нас что? Это вообще SM10. Хм, прикольненько, прикольненько очень даже выглядит, достаточно прикольно. Ну и вот такой вот у нас персонажик Артерия Экзоскелет. Ну, такой себе, я таким не играл. Ну то есть рулетку был круто, ну чисто из-за теника, но... но, но не знаю. Блин, такое ощущение, что в таких рулетках Оружие и персонаж выпадают Самый последним, поэтому не знаю Дело ваше, крутить или нет Ну, если у вас и фишки есть Я бы забрал бы нет. Давайте теперь разберем Сезонное задание солдат синей ленты Я вам сейчас быстренько расскажу Что вам нужно делать и как заработать Медаль берсер Думаю, здесь все понятно, провести два боя В рейтинговой сетевой игре Вам нужно зайти в рейтинг, в сетевую игру и провести два боя далее нанести полторы тысячи единиц урона в боях рейтинга в сетевой игре это тоже легко вы стреляете по тачкам они взрываются вы стреляете по людям наносится урон то есть за один бой в принципе полторы тысячи единиц урона можно настрелять далее убить 30 противников из любой qxr давайте я вам покажу где находится данное оружие это ппшка вы заходите в комплект, давайте на сетевой игре покажу, чтобы у себя не портить никакие раскладки. Заходите в ППшку и вот здесь она вот находится. Вот, вот данный ган, данная ППшка, с нее настреляете 30 противников и задание пройдет дальше. Давайте далее посмотрим. Убить 45 противников в режиме прицеливания из, любой, из любого пистолет-пулемета в боях в рейтинговой сетевой игре. Я вам здесь посоветую взять Рус либо Мак-10, они в режиме прицеливания очень хорошо работают. Далее, дважды получить медаль берсерк в боях в рейтинговой сетевой игре. Чтобы получить берсерк, вам за одну жизнь, пока вас не убили, нужно убить три противника. И так два раза вам сделать. То есть вы убиваете трех противников, делаете, чтобы вас убили. И опять убиваете трех противников, чтобы вы, выполнить ее быстрее. И все. То есть вам за одну жизнь, пока вас не убили, нужно убить трех противников. Так вы получите берсер. Одержать две победы в рейтинговой сетевой игре. Ну, здесь, думаю, все понятно. Здесь нужна победа. То есть взять топ-1 два раза. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что подписываетесь. А с вами был Бобруха, до скорых встреч, пока-пока.